Друзья, всем салют. Сегодня такой мини-выход в лес, не совсем обычный. Увидел я на досуге, что у нас на рынке продается фундук. А я тут как раз, когда проходил огородами, видел пару деревьев орешника. Вот решил на разведку сходить. Нет ли орехов еще? Пойдем посмотрим. Не знаю, буду выкладывать, нет. Если что-нибудь найду, выложу. Если нет, значит нет. Так что давайте посмотрим, что из этого получится. Ну, конечно, не орехи, но тоже неплохо. Ну вот, вышел, называется, за орехами. Сейчас пакет грибов беру, я чувствую. О, подберезовичек. Ребят, ну, вышел я с одним телефоном, так что уж не обессудьте на качество видео и звука. Вот, смотрите, какое интересное строение среди леса нашел. Что это, интересно, за изба. И это был сруб, еще замазанный глиной, когда-то давно. такие вот попадаются занятные вещи посреди леса и вообще главное тут ничего такого нету никаких ни домов ничего ну, ладно, пойдем дальше смотрите а здесь похоже было что-то типа домика на дереве Остались непонятно, что осталось только от него. Интересно, вот Она здесь не был, правда? Он пол остался. Ого! Там счетчик даже электрический стоит. Класс с автоматами. Обалдеть! Он стоит счетчик. Офигеть. <смех> Забавно. <смех> <смех> <смех> ну вот как-то оно так получилось. В общем, не было у меня цели искать грибы специально. А, ну, нашел пару подберёзовиков и небольшую семейку лисичек. Вот так. И пару интересных строений. Ну, вы видели? О, смотрите, какие опята переросшие. Ну вот, так немножечко походил. Почему-то орехов нету. Орешника здесь полно. Но весь пустой, даже без завязей. Я не знаю, может быть, специальные какие-то условия ему надо, чтобы он плодоносил. Вообще пусто все. Думал, что-то будет. Ну ладно. Нет так нет. Все, ребята, до новых встреч. И всем пока. Мне показалось, что я решки видел, когда проезжал к нему. Видимо, просто показалось.